Что сделать вещами для умерших людей, как правильно поступить? Значит, смотрите, вещи умерших людей как правильно. надо утилизировать, уничтожать. Если они не кладутся вместе с ними в могилу, то сжигайте. Просто сжигайте или, или закапывайте, лучше всего, конечно, сжечь. Носить нельзя? А носить нельзя? Нет, да? нет, нет, никогда. Не носите чужие вещи, особенно умерших людей, никому их не раздавайте. Исключения, исключения составляют всякие маргиналы, которым называется, терять мочок. На них лежит печать, печать умершего. Зачем вам в свою эфирку? В детстве, например, рубашку Ну силу. Не поболела, а часы, когда дорогие так Вычистить надо. Если они переданы по наследству, переданы. Но это там наследие, и это там... другое. Там... Это не вещь. Это, да. это наследие. Да. Это, да. это... Да. Или, скорее элемент памяти человека. Да. Тряпки старайтесь не носить. Смотрим четряпку, что сильно. Кстати, лучше нет. иметь только одну футболку и одни джинсы, но свои чем ношенные, не помики по этой же причине никогда не покупать вещи за что вас для вас это носили Умершие вершил да. может там о да не может быть абсолютно. а так и есть